В ссоры прочие ерунды, без бы я с ним... Наверняка я в сером небе, в мокром снеге буду чувствовать тебя В фонарном свете, но не в теплом лете Надеюсь, что и небесной мне что-то глубоко внутри кричит О любви по разным тропам разбежались возможно рано кто же знает разошлись как и почему, но чувствую пора, а -а -а -а -а -а -а -а. наверняка я в сером небе, мокром снеге буду чувствовать тебя в фонарном свете, но не в теплом лете, надеюсь, что небесной мне а что-то. Причитывайте, и я уйду, пойдешь ли ты со мной, со мной. Ну, было, наверное Спасибо всем большое за просмотр Давно вот так вот Прям даже с микрофоном не записывал. Я надеюсь, вам понравилась акустическая версия Да что ж такое Песни весной Дайте знать об этом в комментариях Будет очень приятно их почитать Спасибо большое Мечтайте великому И увидимся, надеюсь, совсем скоро